У меня для тебя секретная информация. Только никому. Я знаю, когда самые лучшие цены натуры. Номер телефона. Чш. Ты уже планировал, как проведешь Новый год? На самом деле это уже очень скоро. Придется резать оливье, закрывать какие-то рабочие вопросы, бегать в суете, покупки новогодних подарков. Много-много ну, чего мы всегда делаем перед самым Новым Годом. Потом хух, выдыхаем и празднуем. Я предлагаю задуматься об этом все-таки заранее. Ведь действительно, как Новый Год встретишь, так его и проведешь. И на отдыхе можно подумать на берегу моря о своих планах, загадать какие-то желания, уже подумать о том, как их можно осуществить. И это прекрасное время для того, чтобы не просто его провести дома, отпраздновать, еще несколько дней погулять и, в общем-то, уже и на работу, а действительно пройти такую, скажем, перезагрузку новогоднюю и... Об этом нужно уже задуматься прямо сейчас, потому что все хотят, ну, по крайней мере многие хотят отдыхать на Новый год. И самые лучшие туры заканчиваются раньше всего. Поэтому я тебя приглашаю в агентство Тур Бонжур. Меня зовут Елена Цыганов, я руководитель и буду рада встретиться и выбрать для вас самый лучший отдых. До встречи!